Вы до сих пор ищете причину своих неудач? Не понимаете, почему вас настигают зажоры? Столько уже прочитанной литературы, столько есть знаний, столько всего, а у вас не наступает просветление. Что с вами происходит? Что ты делаешь не так? А ты никогда не задумывался, твоя ли это ДНК? Ты ли ей управляешь? И что сделать для того, чтобы начать управлять самим собой? Да, именно об этом я даю глубинные знания и буду давать в своем ретрите, который состоится в марте, с 3 по 7 марта. Да, там будут не только разговоры, не только проработка каждого, не только открытие той информации, которую я никогда не дам в прямых эфирах просто потому что не могу. Но там будут практики, да, да, там будет практика погружения в свою ДНК и раскрытие, где тот ключик, где он. Но если у тебя нет возможности по каким-то причинам приехать на ретрит, то я тебя приглашаю на марафон, который стартует уже 5 февраля. И там мы тоже о очень многом поговорим. Присоединяйся.